В данном уроке я кратко хотел рассказать, кто такие маркетмейкеры, чтобы вы понимали, зачем они нужны, кто это такие. Есть хорошие ликвидные инструменты, в которых все прекрасно, все торгуется. Но не, не на всех инструментах всегда ну, есть возможность обеспечить так, чтобы было достаточное количество участников. И вот здесь вот, на финансовом рынке есть такое понятие, как маркетмейкер. Ну, если перевести с английского, это по сути участник рынка. Это может быть и юридическое лицо, это может быть и физическое лицо, которое заключает специальный договор с биржей. Вы тоже можете взять, заключить специальный договор с биржей, имея некий э, опыт, знания. Так, можете там просить, сертифицировать, скорее всего, какое-то оборудование, то есть роботов, которых вы будете программы использовать. И можете тоже стать участником торгов. Маркетмейкеры, естественно, имеют некие привилегии, но при этом выполняют некие функции. Основное их требования это дополнительная ликвидность и поддержание котировок это может быть ну кто может быть маркетмерка это может быть на самом деле даже и центральные коммерческие банки и сами брокеры, которые этим занимаются они тоже могут обеспечивать ликвидность по определенным активам по определенным акциям например по опционам то есть и иногда вот в опционах такая возникает ситуация, что вы открываете стакан или какой-то инструмент и там пусто. То есть вы не можете ничего купить и продать. А вам нужно купить опцион по какой-то определенной цене. Тогда вы звоните брокеру, он просит там или сам котирует и просит маркетмейкеров. Они выставляют определенным по определенной цене объемы и у вас позволяют вам купить или продать определенные опционы. Конечно, они на этом пытаются заработать и выставляют ну, не те цены, какие там, может быть, вы ожидали. Но э, если у вас есть необходимость и желание обязательно что-то купить, вот маркетмейкер в этом случае может вам как прокатировать, помочь. Может это сделать и брокер. Он фактически выполняет функцию маркетмейкера. Ну, основная задача – это вот обеспечить ликвидность в стакане. То есть, чтобы не было там разрывов цен, чтобы там цены не летали в течение дня, как была ситуация, когда цены там на фьючерс на рубль-доллар дол, там летали в пределах а, нескольких а, рублей. И это было, ну, был неприятный момент, потому что некоторые на этом здорово погорели, ну а кто-то может быть и подзаработал. То есть тут зависит от того договора, который подписывает маркетмейкер а, с биржей, с а, брокером, с биржей, точнее, работает на бирже. То есть эти еще дополнительный некий посредник, который торгуют в стакане и, по сути, иногда вы можете видеть, иногда вы можете его вообще не видеть в стакане. Вот раньше по Сбербанку, по Газпрому их было очень, очень легко видно и понять можно было. А вот сейчас я стаку, смотрю стакан и не понимаю, где они могут стоять. Обычно они стоят там достаточно такими большими лотами, там по 100, по 1000 иногда раньше стояли контрактов, прям вот их видно, они стоят сверху и стоят снизу. То есть они не давали как бы цене резко вырасти, если кто-то там кидал по рынку, он упирался в маркетмейкера, он эту заявку как бы на себя принимал большую, кушал и потом откупался по выгодной цене, потому что вот эти краткосрочные всплески то есть они не могут происходить вот в каком-то одном направлении, если например акция на Сбербанк, она стоит на месте то фьючерс на Сбербанк бесконтрольно двигаться в разных направлениях не может, они друг с другом связаны вот маркетмейкер позволяет еще как бы это все сгладить. Но здесь вот хорошая ликвидность. Не знаю, возможно, сейчас здесь нет маркетмейкеров. Может быть, они стоят. Все это, естественно, делается не вручную в основном, а программно. И, возможно, они стоят небольшими лотами там по 10 контрактов и мы их просто не видим. С ними бороться бесполезно. Они используют здесь оборудование, которое напрямую к бирже подключено. У них выше скорость. И раньше вот... Даже я наблюдал такую ситуацию, что я пытаюсь перед кем-то, перед маркетмейкером выставиться вперед, а он переставляется передо мной. То есть он уже даже видит мою заявку, и я не успев, моя заявка не успевает даже пройти, а я вижу его, его заявку, которая уже как бы на мою отреагировал. Вот такая ситуация тоже встречается. И нужно понимать, что есть в стакане участники, которые намного быстрее вас, которые используют не квик, а более продвинутые инструменты, и с ними бесполезно бесполезно бороться то есть вы их не обыграете вы должны обыгрывать тех участников которые другие цели и задачи например инвесторов инвестор там может быть год сидел в акции ему там плюс-минус потерять 1 э, рубль ну не принципиально а вам может быть это будет огромный заработок маркетмейкеры имеют преимущество по комиссии могут получать выплаты от биржи там, могут зарабатывать на спекуляциях и могут даже получать часть спреда от выполнения заявок инвесторов, то есть возможности у них больше, с ними бесполезно соперничать. Это совершенно не ваши цели, и задачи. Ваша задача попытаться отнять денег у тех, кто вам их легко отдает. Это могут быть новички, это могут быть те участники, у которых совершенно другие, отличные от вас задачи, то есть которые работают долгосрочно. Вот с ними вы будете соперничать. Самое главное, должны понимать, что Деньги ниоткуда в спекулянтов не берутся, вы их отнимаете у кого-то другого. Маркетмейкер можно и на сайте посмотреть, есть компании, которые официально этим все занимаются, все это в списке есть. Ну, для вас это вот вникать в эти все сложности не нужно, вы должны просто представлять, что есть вот такие участники быстрые и опытные, с которыми лучше не соперничать. Но с кем посоперничать, их вполне, вполне достаточно найдется на бирже. По мере того, как вы будете нарабатывать дисциплину, получать опыт, вы сможете обыгрывать все больше и больше участников рынка. Вот именно к этому надо стремиться. На этом все. До встречи в следующем уроке.